На ранее. Скажите, пожалуйста, мантру для здоровья Спасибо Самая лучшая мантра для здоровья Это выход каждое утро Человек должен себе сказать такие слова Я все-таки о квартирионе еще скажу Человек должен сказать себе такие слова Я ленюсь и умираю Или я не ленюсь и живу я хочу еще раз повторить эти слова. Они очень важные для человека. Я ленюсь и буду умирать, или я буду не лениться и буду жить. Выберите для себя свой принцип жизни. Вы не ленитесь и живете, или вы ленитесь и умираете. Самый простой вариант прожить всю жизнь или прожить вечно здоровым человеком – это дыхание. Утром 5-10 минут, и вечером 3-5 минут –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 Но когда человек бежит, когда человек активно бежит, то у него в этот момент выделяется молочная кислота, много. Поэтому спортсмены стареют быстро. Знаете, что спортсмены быстро стареют? Видели спортсменов? Говорят, спорт, спорт, спорт. Потом 40 лет выглядит на 75, знаете. Или там алкоголики, оказывается, не особо стареют. Тоже нонсенс. Почему? Заметили, да? То есть алкоголик с утра до ночи кваски рога, знаете, на работу сходил стакан в течение дня, ему 50 лет, выглядит сволочь на 30. При этом и не ест ничего, и цирроз печени, но хоть картинку снимая с него, выглядит хорошо. И спит мало, и всегда ему хорошо, и нервов нету никаких и так далее. Почему? Потому что алкогидрогеназа участвует в формировании расщепления пировиноградной кислоты, арома масляной. Представляете, вот в чем особенность. Поэтому алкоголь иногда для молодости тоже хорошо.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 Но нам сложно 5 минут утром и 5 минут вечером подышать. Вот это сложно. Представляете, оказывается, человек даже знает такой, а кто не знает, а я на первой ступени это даю, а я это очень часто даю во время морских курсов. Я очень часто об этом говорю, когда провожу свои вебинары бесплатные во вторник. Все люди это знают. Я всегда являюсь популяризатором вот, дыхания патруля, я о нем раньше говорил. Тем не менее, я являюсь популяризатором и сам понимаю, что его никто не делает. Делаю ли я? сам нет но не часто да делаю не часто как только начинаю себя ощущать плохо то я его начинаю делать почему вы знаете я покажусь смешным сейчас смешным абсолютно смешным но я хочу состариться я говорю это серьезно. Я хочу состариться, я хочу состариться и быть старым человеком. После этого хочу пройти время, когда мне будет 50-60, ну это как у всех, 70 и 80, и я хочу как нормальный человек завершить свою жизнь. То есть я не хочу жить вечно, я не хочу жить всегда, чувствуя абсолютно себя здоровым. Я не хочу быть долгожителем. Мне это, это у меня есть вот внутреннее такое состояние, я понимаю, зачем я этого хочу. И я знаю, что это мне приносит удовольствие. Понимаете? Для каждого времени своя пора говорят. Я хочу эту пару, любую, ее хочу пройти.